Ладно, рассказываю еще раз. Заказал карточку, значит, новую. От одного небезызвестного банка. И поставил секретное слово, которое мне предложили установить в приложение. SonicWay. Вот. Карточка оказалась неактивированной. Мне пришлось позвонить куда? Правильно, в техподдержку. И у меня спросили, какое у вас секретное слово. Я такой. Sonic вы Да вот. Мне сказали, повторить еще раз. Я повторяю еще раз говорю, Sonic Wave, блять. <laughs> вот так вот все было. Да блин, опять этот кринж. Вы зачем меня заставлять это вспоминать? Вот, она, такая неправильно. <laughs> Сука. Мой типа. Какой мой Хардес? Да, Sonic Wave. <laughs> все, хватит, блядь. Хватит надо мной издеваться. Я опять это как будто пережил еще раз. <laughs> Уже прошла неделя, считай, с этого момента. Эта история останется просто в веках. Или как она называется. Ну и секретное слово сейчас другое стоит. Я вам не скажу, конечно же. Вы чё? Я уже другое поставил. Ну, менее кринжовое. И это Тартарус. Нет, ладно, нет. Шутка Да-да А представьте Секретные слова Я с подумала кое о чем Представьте Вас спрашивают, ну какое вы хотите новое поставить слово? Типа назовите его А ты такой А Боба Сука Да, да, <сー> секрет. <сー><сー><сー> Зато никогда не забудешь.